Дорогие телезрители, зрители моего канала, мои подписчики. выполняя свое обещание рассказать, как вернуть излишне переплаченную премию. В первом выпуске мы разобрали, как восстановить КБМ. А в этом мы разберем, как вернуть ту премию, которую вы переплатили, в случае, когда у вас был в отношении вас премиум неправильный КБМ. После последним выпуском и этим прошло порядка 7 дней. Я не забыл свое обещание. Почему я сделал как бы такой промежуток времени? Дело в том, что примерно уходит где-то около 7 дней, в течение которых компания обычно отвечает на ваш запрос. И я думаю, если вы сделали все то, как я указал, по тому шаблону, то вы получили вот такое письмо счастья. Привожу пример на базе писем счастья, которые рассылает Разгул страх. Дело в том, что мне так удобней, ну и как бы оно у меня есть в наличии, это письмо. Потому что я недавно восстанавливал людям таким образом самый злополучный КБМ. В нем вы видите свой КБМ, что он у вас именно вот такой там будет прописано четко. И порядок действий. В принципе, говорить много не буду. Обращаться лучше, это мой комментарий, в центральный офис, так как отделы чаще всего не уполномочены. И смысл там припираться и выяснять отношения и подавать заявления, которые могут передать, а могут не передать, смысла абсолютно нет. Что нужно сделать? Ну, там порядок в принципе расписан, но проговорю. Письмо распечатает двух экземпляров. Один в компанию, один у вас. И, в принципе, чаще всего принимают от вас обращение в случае возврата Кбм. Никаких отметок не ставят. Но лучше пусть на этом втором письме поставят отметку о том, что приняли. Оригинал полиса они снимут копию. Оригинал паспорта снимут копию. Оригинал водительского удостоверения и банковские реквизиты собственника. Но очень часто встает проблема возврата не по одному полюсу, а по нескольким. По некоторым из них уже закончилось действие, да еще и в разных компаниях. В этом вам поможет претензия в центральный банк. Да, в Грозном случае центральный банк. Центробанк наш. С этим ответом вы сможете обратиться в любую из компаний. То есть у меня были случаи, когда люди из трех-четырех компаний возвращали деньги по уже полюсам, которые, действия которых уже прекратилось. Но это как один из способов не бегать по нескольким конторам в поисках виновного. Я ссылочку дам внизу на Центробанк и выложу с захватом экрана порядок действий. Там есть, конечно, предложение вам обратиться в страховую компанию, но чаще всего, и вы видите, да, в письме, в которому пришло, что изменение КБМ возможно только по действующему. Поэтому в случае, когда полис истек действия, то лучше обращаться через Центробанк. То есть писать именно вот этот запрос, который я укажу. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал.